Шанс и Нашу программу продолжает дуэт. Геннадий Старкер. Застучат колеса гурка, Закружиться в снежном миг хрипанье. Це было, как мы будем друг без друга, ведь в разлуке будешь думать только об Не смогли сберечь мы счастье, растеряли понапрасну золото любви. В душах лишней Насти, а ведь было все иначе, что и говорить. Напрасные обиды. Обидные слова не подавали виду, хоть кругом голова, любовь не пощадили. Любовь не пощадили, у нас разные пути. Но каждому придется разлуку вынести. Застучат колеса друга, Закружится в снежном вихре память заблок. Как мы будем друг без друга, Ведь в разылке будешь деть. Счастья, растеряли понапрасну золото любви. В наших душах лишь настя, а ведь было все иначе. Что и говорить? Быть может все напрасно, хотя как повернуть потерянное счастье насильно не вернуть. А время, лучше, а время лучше, доктор. Все может излечить, Но вспоминая прошлое, Придется с болью жить. Напрасные обиды, обидные слова не подавали виду. Хоть кругом голова, любовь не пощадили. У нас разные пути, но каждому придется разлуку вынести. That's a